Хорошо ли быть Быть неженату? Маялся он тридцать лет, Тряхнул головой, Да вышел в ополе, Вставил в уши вату, Чтобы не грузил Жадный девичий А ночью в поле. В могиле. Мощи до ржавчина Да скрип вороне крыл Долго ж ты Молвил ему Филин Детки все в Лондоне Их тут и след простыл Жил на иконе Бог Выпрыгнул в оконце. Замела след его Золотая грязь переголась радость моя черного червонца, да самой себя не убереглась. Духайте, бабники, налетайте, дети, Надо на выпить, вот вам сердце с молотка. Нету другой такой Родины на свете, Каждый мечтал бы так, до да их кишка тонка. А над белозером... Тучи так и бьются То ли это рыбы курят То ли просто так А из моей прорехи Песни так и льются Льются и льются Все не выльются никак Жил на эконе Бог Выпрыгнул в оконце Замела вслед его Золотая грязь. Береглась а радость моя Черного червонца. Да от собой себя Не убереглась. Начальник кладбища, Сестры долгой жизни. Трое братьев, Битвы да водитель коня. Примите в дар мою Песню об жизни и пощадите ее и всех нас и меня. Спасибо.